Привет! Обещанное видео про качество ссылок. И это качество мы с вами будем рассматривать глазами поисковых систем. И первое, нужно уяснить, что и для Яндекса, и для Гугла нет платных ссылок, и нет бесплатных ссылок, и нет естественных, и нет сеошных. есть только полезные и бесполезные, только так, и не иначе. Несет ссылка пользу по сетелю сайта, она работает, не несет – не работает. А как они это определяют, нам подскажут патенты Гугла. Ссылка на них вы можете увидеть в описании под видео. И сегодня поговорим про статический вес ссылки. И начнем, пожалуй, с преджанга. Да-да, не удивляйтесь, он до сих пор применяется. И последние изменения в патенте гугла датируются весной 2018 года. Кому интересно, изучаем патент по ссылке в описании. А мы, не погружаясь в дебри при выборе донора, смотрим на соотношение входящих и исходящих с него ссылок. Если последних много больше, то толку от такой ссылки не будет. Но смотрим на качество входящих. Если у нашего потенциального донора есть ссылки с страницы высокого качества, то можно брать. А вот если они, мягко говоря, так себе, заносив стоп-лист, и забываем про него навсегда ну а если все норм то ничто не мешает обратить внимание на то насколько глубоко будет расположена страница с вашей ссылкой на сайте какое количество входящих на эту страницу и сколько исходящих вот в принципе и все что нужно было знать про полежан при выборе ссылок а теперь давайте рассмотрим где может быть расположена ваша ссылка основной контент хорошо в меню в сайт баре скрытые на выпадающих вкладках и так далее лучше отказаться. Такие ссылки придают мизер, если только это не страница очень хорошего и качественного ресурса. Как уже неоднократно заявлял Google, первое 100 слов основного контента для него имеет больше вес, чем идущее ниже. Располагаем нашу ссылку как можно выше по тексту. Из двух ссылок с одной страницы на другую учтется только анкор первой ссылки. Поэтому делаем ссылки с одной статьи на разные страницы своего сайта, так как одна ссылка с двух разных доменов даст больше, чем две ссылки с одного. Кстати, не стесняйтесь ссылаться на доверенные качественные ресурсы, это, как не покажется странным, тоже повышает ваше качество. Но ссылаться нужно полезными ссылками. То есть, если вы со статьи с обзором «Возможности новой операционки» сошлетесь на главную страницу Apple, то особо полезной этой ссылка не будет, так как пользователь, передо по ней, будет вынужден разыскивать необходимую информацию. А вот ссылка на страницу с мануалом «Как обновить МакОс» уже будет полезной и принесет вам пользу. Ну а ссылки на некачественные спамные сайты обеценят доверие сайта и соответствуют все исходящие с него ссылки. И да, не забывайте проверять ссылки в JavaScript. Большинство из них Google уже давно учитывают. По крайней мере те, в которых улы не шифруется. Вот тут-то и надо при работе с ссылочным анализировать исходящие донора. Что многие сеошники не делают. А потом такие спецы заявляют, ссылочный не работает. Нет, работает. Вы просто покупать его не умеете. Про проверку доступности страницы для индексации, думаю, говорить не надо. И следующий момент, который необходимо учитывать, это цитируясь вашего сайта. Это важно для Гугла, особенно тем, кто работает на Западном фронте. Но поможет с разобраться сервис наших канадских коллег. Благо, там есть возможность реала. Основные моменты по передаче накопления статического веса мы с вами рассмотрели. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Академия Вебком. До встречи.